Давайте рассмотрим синтаксис функции SUM, если где диапазон – это обязательный аргумент, диапазон ячеек, которые нужно оценить на основании критерия, например, от b2 до b6. Критерий – еще один обязательный аргумент, определяет, какие ячейки в диапазоне будут выбраны, например, ячейки с назначением больше 100. Диапазон суммирования – это фактически ячейки для суммирования, если соответствующие им ячейки диапазона удовлетворяют критерию, например, от C2 до C6. Квадратные скобки вокруг диапазона суммирования указывают на то, что аргумент не является обязательным. Если диапазон суммирования не используется, то ячейки в диапазоне оцениваются на основе критерия, а затем суммируются те из них, для которых критерии выполняются. Рассмотрим простой пример. Я создам такую формулу. Если B2 больше 100, прибавить C2. Если B3 больше 100, прибавить C3. И так далее. Для этого я ввожу знак равенства сумм если, открываю скобки, выбираю диапазон b2b6, точку запятой, ввожу больше 100, которые я заключаю в кавычки, точку запятой, выбираю диапазон c2c6 и нажимаю ввод. В этом примере в ячейке А2 мы получаем сумму определенных ячеек столбца С, которые соответствуют критерию. А теперь рассмотрим данную функции в работе. Сейчас я создам формулу, которая находит суммарную стоимость автомобилей дороже полутора миллиона рублей. Я ввожу знак равенства, сумм «Если» и открывающую скобку. Выделяю диапазон А2, А7. Ввожу точку с запятой. Заключаю в кавычки критерий. В данном случае больше полутора миллиона. И нажимаю клавишу «Ввод». Далее получаю суммарную стоимость автомобиля и дороже полутора миллиона рублей, которая равна 6 миллионам восьмиста тысячам рублей. В этом примере я не использовал диапазон суммирования. Ячейки в диапазоне от А2 до А7 оцениваются на основе критерия, а затем суммируются те из них для которых критерий выполняется. В этом примере, если А2 больше полутора миллиона, нужно прибавить А2, если А3 больше полутора миллиона, нужно прибавить А3 и так далее. А теперь я создам формулу, которая суммирует проценты от продажи автомобилей стоимостью больше полутора миллионов рублей. Я ввожу знак равенства, сум если и открывающую скобку. Выделяю диапазон А2, А7. Ввожу точку запятой. Далее критерий больше полутора миллиона в кавычках. Ввожу точку запятой. Выделяю диапазон суммирования. B2, B7 и нажимаю клавишу ввод и получаю сумму процентов от продажи автомобилей стоимостью больше полутора миллиона рублей, которая равна 1 миллиону 20 тысячам рублей. В этом примере определен диапазон суммирования. Если A2 больше полутора миллиона, нужно прибавить B2. Если А 3 больше полутора миллиона, нужно прибавить b3 и так далее. Функция сум если также позволяет оценивать текст. Рассмотрим еще один пример. Я создам формулу, которая рассчитывает общий объем продажи программ. Как всегда ввожу знак равенства. сум если... И открывающую скобку. Выделяю диапазон А4 А15. Ввожу точку запятой. Далее критерий. А на Razer в кавычках. Ввожу точку запятой. Выделяю диапазон суммирования. C4, C15 и нажимаю клавишу ввод. Сумма общего объема продаж программ составила 45482 рубля. В этом примере, если A4 равно Anerazer, нужно прибавить C4, если A5 равно Anerazer, нужно прибавить C5 и так далее. В функции сум если в аргументе критерия можно использовать подставные знаки, Вопросительный знак и звездочку. Вопросительный знак соответствует любому символу, а звездочка любой последовательности символов. Теперь я просуммирую объемы продаж программ, название которых заканчиваются на Е. Я ввожу знак равенства, сум если и открывающую скобку выделяю диапазон b4 b15 ввожу точку запятой далее критерий в данном случае это звездочка и е в кавычках ввожу точку запятой выделяю диапазон суммирования c4 15 и нажимаю клавишу ввод. Общий объем продаж программ, название которых заканчивается на e, составляет 21482 рубля. В этом примере, если последнее слово b4 заканчивается на e, нужно прибавить c4. Если последнее слово b6 заканчивается на e, нужно прибавить c6 и так далее. Примечание. Функция если возвращает неправильные результаты, если она используется для сопоставления строк длиннее 255 символов или применяется к строке с ошибкой значит На этом все. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал Hetman Software